<Стит> Будем шоу На радио Комсомольская правда Автопятница Программа о машинах и людях, которые их любят 8 часов и 7 минут. Время Красноярской. Вы настроены на радио Комсомольская правда. Как обещали, сегодня у нас автопятница стартовала чуть-чуть пораньше. Светлана Свалова, Ренат Каримулин и, конечно же, Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России, уже здесь в студии. Доброе утро. Доброе утро. Друзья, прежде чем а, начнем обсуждать горячие автомобильные темы, позвольте все-таки подвести итоги конкурса. А, речь идет о Кинодворике, который сегодня стартует на Кирова 30. Это проект летний от Красноярского дома кино. И сегодня в 23 часа, фильм «Цирк» с участием Чарли Чаплина. Спрашивали мы, сколько было у актера детей в четырех браках. 12. 12 человек народу. Как, Наструг... как Наструг... уже, как, уже так не, не, По -трое. не говорили. Да. А, <свят> действительно, это правильный ответ. Дождались мы верного варианта от абонента. Чьи последние цифры 4807. Сразу после эфира расскажем, как сможете забрать билеты. Ну и одевайтесь потеплее. Какой-то термосочек с горячим чаем на кинопоказ сегодня с собой захватить Друзья, и лишним не будет. Ну и все-таки пятница. Егора договорились, что про несколько тем сегодня поговорим. Начнем, конечно же, с парковок. 228 0809. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, Подключайтесь к нашему разговору. Озвучена такая была информация недавно. 1450 парковочных мест в центре города. Красноярск, естественно, планирует сделать платными. А мы к этой теме уже так или иначе возвращались. Да, конкретики не было. И вот по последним данным тоже пока непонятно, что это будет, где это будет. Егор, вот ты как человек, сведущий, что... Есть там какое-то понимание, по крайней мере, ну, сколько, где и чего? Ну, первоначально, департамент городского хозяйства хоть и говорит о том, что они сейчас разберутся изначально с парковочными местами, сейчас они якобы вводить парковые. Пока... Да, пока вводить платных э, парковок не будет. Но каждый раз, да, мы, когда проводим э, собственные рейды, бывает к нам, автовладельцы звонят, там, говорят, вот здесь раньше можно было парковаться, сейчас какую-то цепочку там натянули, либо сапог поставили. Мы и выясняем. Оказывается, это муниципальная земля, и там нельзя было это делать, ограждение. Вот. По итогу получается, что у нас департамент городского хозяйства не то, что порядок навести не может, они даже разобраться -то в парковочных местах до сих пор не могут. Они, э, как можно провести анализ парковочных мест, если даже не знать, что они там, допустим, муниципальные или, допустим, они частные. Да, да, и же тем... специально обученный человек, который должен это знать. Ну, Структура департ... земель, там, условно да, говоря, есть, планы, вот эти все. Да, есть департамент муниципального имущества, который знает, к какому участку принадлежит земля, к какому нет. Но они даже по телефону, к примеру, это ответить не могут. Я вот, допустим, иногда воспользуюсь да, там, тем, что я помощник еще и депутата. Звоню и говорю, вот я помощник депутата, вот можно узнать, вот этот участок относится к муниципальному имуществу или нет? Они говорят, нет, вот мы такую информацию по телефону дать не можем, вы обязательно бумажку нам напишите. То есть представьте, бумажная вот эта работа занимает, по выяснению участка месяц просто чтобы узнать чья это земля да. 228 08 09 друзья наш студийный на телефон у нас есть звонок доброе утро <связывая> Нет, Нету видимо, звонка, да? телефонного звонка. Есть желание высказаться касательно а, платных парковок в центре города, хотя мы эту тему уже обсуждали не раз, и не два, и не три. И вот мне кажется, Егор, что уже пошла некая спекуляция на этой теме, потому что по-прежнему никакой конкретики нет, а власти выдают все... Но какие-то как, новые какие вросы информационные цифры, появляются. Цифры, какую-то информацию, вот проспект Мира Ленина Карла Маркса в этой новости фигурирует. А... Мы-то знаем, где центр находится, не надо нам Но. это озвучивать в очередной раз. У нас есть звонок, Егор, сейчас ответишь после звонка. Доброе утро. Как? Извините, пожалуйста, можно светочки, одно слово сказать? Я вас слушаю, но может быть мы за эфиром это все обсудим? Спасибо большое. Давайте, уважаемые радиослушатели. Странно сегодня утро. Начинается... Сейчас у нас идет автопятница. Мы призываем высказываться все-таки по нужным темам. Все какие-то реплики, пожелания там в адрес конкретных э, людей, ведущих. Давайте мы все это сделаем уже за эфиром. Я прошу прощения, не хотела никого обидеть. Автопятница, платные парковки 228 08 09. Егор, вот не кажется ли тебе, что пошла спекуляция на этой теме? По-прежнему конкретики нет, но э, пена поднимается. Вот даже в той же концепции, да, которую мы первоначально увидели, первый документ, который нам выкинула администрация для того, чтобы мы ознакомились, нас собираются брать плату за некую услугу. Вот какую услугу, нам так и не сказали. За то, что нам поставят столбики, да, если нас будут брать деньги, то ну, мы на Я это не понимаю, согласны. смотри, как мне видится, эта услуга въезд в центр города на личном автомобиле. Ну вот можно ли это назвать услугой или нет? То есть ты должен платить за то, что ты доехал в центр до нужного тебе места, а mm. не оставил автомобиль где-то там перед центром и не приехал если, на общественном если транспорте. Если говорить в таком виде, то мы, как Федерация Автовладельцев, считаем, что администрация проявляет какую-то некую наглость к автовладельцам. Типа, Захотели, захотел заехать к нам у нас в центр, же центр, к нам в центр перегружен. захотел. Э, Егор, ну, практика того, что э, там центральная деловая часть города закрыта для личного автотранспорта, она же присутствует. Э, ну, Света, а как мире... же быть с людьми, которые там живут? Вот, в этом да, да вот, которые там живут. Там же очень много людей живут. Там до сих пор строятся дома жилые. Вот как можно в центре, там, где вот у нас сейчас администрация говорит, что нельзя припарковаться, строить какие-то дома Ты же дома не будешь новые. спорить, что мира Ленина и Маркса забита э, все-таки автомобилями э, людей, работающих там? Они же, ну, то есть, кто живет там, он все-таки где-то во дворе свою машину паркует, и днем он уезжает на свою работу. Вы знаете, вот даже если взять те дворы, которые сейчас существуют, они сейчас перекрыты. Есть люди, которые, к примеру, не оплатили услугу там этого шлагбаума. Они ставят прямо около, ну, около двора своего, где-то в закутке. Давайте дадим возможность слушателям высказаться. Алло, доброе утро. Доброе утро. Да, как вас зовут? А, меня зовут Олег. А, я хочу повысказаться по, по теме этой парковки. А, уже во всех странах это делается во всех крупных городах это делается и этого не избежать но а, вот я как а, автовладелец поддерживаю эту инициативу в части какой а, отчасти поддерживаю то есть я когда паркуюсь я по-нормальному ищу место так чтобы а, мой автомобиль стал и не мешал и не вызывал не то что помех а даже чтобы в мой адрес не матерились. И когда вот я езжу и смотрю, насколько много машин просто брошенных и насколько много вот э, людей вообще даже не просто не думают, они хотят задумываться о том, что надо нормально запрогнаться. Поэтому о, вопрос надо начинать решать. То есть, как бы этот способ, он может быть еще как бы спорный. Помимо того, что вводить вот эти платные э, промежуточные, надо еще... Вместе с этим параллельно строить где-то подземные, надземные, то есть в, в параллельно, но, естественно, проблему не решить, вот только что запретить на этих улицах похвастаться, а сделать между улицами платно. Вот мое мнение такое. Спасибо, Олег, абсолютно с вами согласна. Кивали буквально на каждое сказанное вами слово. А, ну и понимаете, как-то порядок-то в головах еще у людей было да. вести. Вот, вот. вот это тоже большая проблема, и как это сделать? Проблема в том, что да, даже если ввести все, везде платные парковки в центре, количество машин не убавится, будут парко... как парковались раньше, так и парковались. Вот автолодец э, очень правильный, да, он прежде чем припарковаться, он задумывается еще об остальных. Друзья, разговор продолжим сразу после выпуска новостей. Егор Фролов, Светлана Свалова, Ирина. От и наставайте вместе с нами. Автопяпится. <звы> <звы> Будем в шоу на радио Комсомольская правда. Автопяпится. Программа о машинах и людях, которые их любят. 8:18, Красноярске, друзья, продолжаем это автопятница в рамках будем шоу. Светлана Свалова, Ренат Кремольин вместе с нами Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации Автовладельцев России. России 2280809. Работаем мы в прямом эфире. Шли звонки в перерыве, пожалуйста, друзья, подключайтесь к разговору, если есть что сказать про платные парковки. Немножко уже давай, Егор, как-то резюмируем на данный момент, что у меня такое ощущение, что просто в головах чиновников какой-то хаос, да? Понятно, что их надо строить, понятно, что и вы постоянно постите там свои где вот mm -hmm. эти, э, влепили шлагбаум просто на свои деньги предприниматели, там yeah. отгородили для 3 четырех машин начальства. Там, как, как, да, Да-да-да. Mm -hmm. Ну неужели нет вот этого... Понимание какого-то и конструктивного разговора, наверное, мы вот так мы говорим, вот. говорим, говорим, говорим, этот там и генпланы, все это, это все очень хорошо и замечательно, но проблема не у решается нас, да чиновники дуют, думают не в ту степень, надо первоначально задуматься вообще о парковках вообще в самом центре, где их можно поставить, у нас социальные объекты да не имеют парковок это и краевая больница возьмите, да краевая да. сегодня мы уже как говорили. раз э, о краевой больнице будем разговаривать на комиссии по безопасности дорожного движения один июня да, со сложившейся ситуацией. у нас нету, к примеру, там та же поликлиника на Вимбаума, Маркса, ой, на... Э, да Вимбаума, морковского э, поликлиника да детская приезжают мамочки они не могут никуда припарковаться они на проезжей части оставляют автомобиль и грудного ребенка несут по проезжей части потому что ну, больше припарковаться негде ну у нас центр то большой у нас же помните еще покровка входит в центр и ну пешком то не дойдешь на автобусе с грудным ребенком не доедешь ездят нам на автомобилях припарковаться негде я думаю администрации в первую очередь надо задуматься вообще о парковках если они у нас в центре у нас их нету есть у нас телефонный звонок 228-0809. Алло, доброе утро. Вы слышите, а, не... да? Да, здравствуйте. здравствуйте. Как о вас парковках? зовут? Да, да, да, представьте. Я живу на углу Ленина и Голькова из другой стороны декабристов. Паркуются все, кто не пойд ⁇ даже на той полосе, где должны останавливаться автобусы. Поэтому я думаю, если частный собственник машины думает о своей... О своем благополучии. Это его заботы. Надо думать о благополучии всех живущих рядом. Я за платность парковок, за уничтожение парковок около жилых домов, около медицинских учреждений, спецпарковки для тех, кто приезжает на лечение. Нельзя свое собственное «я» Мерседесы ставить на голову людям. Я за жесткий закон введения платы за парковки. Спасибо. Ваша точка зрения, знаю, к сожалению, наша слушательница так и не представилась. Но вот такая категоричность, смотрите, Егора, да. тебе понятна? Если говорить об автобусных карманах и выделенных полосах для э, ну, общественного транспорта, то здесь надо вызывать ГИБДД, да, естественно. Но автохамов никто не отменял, и с ними надо бороться. А... Да, на всех нарушителей ну, ГИБДД а не хватит, Егор, мы ну, же тоже про понимаем. проедь, проедь по а да. нет ни одного пустого места да. вдоль ни одной стороны, все стоит в машинах. Ну, да? Хорошо, вызвал я этот эвакуатор, даже вижу, что эвакуатор кого-то там увозит, но все остальное это стоит. Он его увез, туда же сразу другой. ну, то есть... Ну, знаете, как в Москве очень хорошо с этим борется, там целая армия, 10 эвакуаторов, встают они прям рядом, прям всю кучу раз и вы вывозят. Когда одного человека, это сильно не, ну, не пугливо, а когда вот прям так массово, прям показательно это все делается, тогда, ну, есть какой-то эффект, вот, потому что у нас же всего, там, по-моему... Три фирмы на сегодняшний момент занимаются эвакуацией автомобилей. В прошлом году, кстати, по количеству было всего пять с пяти, по-моему, начинали. Сейчас да. изменилось что-то? Ну, сейчас три Больше... фирмы, у них там по два, по три эвакуатора. Ну, ну там, около десяти, условно около говоря. Около десяти эвакуаторов, да. К каждому надо еще прикрепить автоинспектора, который будет вместе ездить и эвакуировать их. 228-08-09, это наш студийный телефон. Есть желание высказаться касательно инициативы властей о введении платных парковок в центре города. Добро пожаловать. Егор, все-таки хочется вашу мысль услышать. Вы против платных парковок, но критикуя, предлагаю, Что предлагает у нас вот, Федерация Автовладельцев? Федерация Автовладельцев, во-первых, да, предлагает, чтобы сделали парковочные места у социально важных объектов за средства государства. Все, что касается развлекательных комплексов, это можно уже обратиться и... К... Да, в общем-то, с, мы... с развлекательными комплексами взять крупные ТРЦ, там-то с парковками, в общем-то, проблем в нет, по большому да, ну, счету. Вы возьмите у, у Кванта, где припарковаться? Ну, Получат. квант, видишь, квант в самом центре. из-за там... да. торгового квартала там... тоже постоянно все забито. Да, да. Там... И... Ну, невозможно. Если это планета, там реально, ну, места больше, условно планета, говоря. Планета, да, да, там места позволяли. То, что сегодня нам разрешают делать частные, да, многоуровневые парковки, это не больше трех этажей и не больше, там, к примеру, 20 квадратных метров. Егор, ну, если их будет, там, допустим, 10, 20, 30, это же в каком-то смысле разгрузит. Да, в какой-то степени начнет разгружать, но, к примеру, частным инвесторам, да, делать частные это парковки. Неинтересно. Это неинтересно. Это интересно, потому что это будет невыгодно и окупить. Через 10. Есть у нас еще один телефонный звонок. Алло, доброе утро. Да, здравствуйте. Да, как вас зовут, представьтесь. Андрей. Андрей, слушаем вас. А, у меня, значит, вот такая мысль. А, вот эти вот выделенные полосы для общественного транспорта, в общем-то, не работают. Автобусы по ним не ездят, люди на них ставят машины. Но у нас упорно да, по старинке, может быть, может это вообще так заведено в государстве. Стараются все сделать с таких людей. Но если видно, да, что это не работает, может быть, наоборот, разрешить и сделать все эти полосы парковками, и проблем не будет. Тогда люди будут спокойно ставить там машины, и не нужно будет платить эвакуаторам. То есть просто их как-то, может быть, немножко расширить, может немножко углубить, но все равно оно не работает. Спасибо, спасибо. Такой... Сейчас еще сделают отдельные оригинально... полосы для велосипедистов, на которых тоже да. будут... Оригинальное решение Егора, вот как тебе такое предложение отдать? Ну, я, конечно, против того, чтобы у нас вообще забивали да, проезжие части, против нарушений правил дорожного движения. И вот вы знаете, почему автовладельцы многие идут на эти нарушения? Потому что у нас, к сожалению, эти полосы даже рисовать правильно не умеют. На сегодняшний день на Карла Маркса, посмотрите, нарисована полоса, выделенная для общественного транспорта. С этой полосы не Возможно повернуть направо не на одном перекрестке, потому что у нее нету рядом пунктирной э, полосы, а по правилам дорожного движения 8.5 пункт 5, Я должен перестроиться на крайнюю правую полосу для осуществления поворота. Также невозможно заехать на парковочные карманы, потому что также и около парковочных карманах эта разделить это сплошная идет просто одной сплошной. И получается для того, чтобы не повернуть, мне надо нарушить правила дорожного движения. Для того, чтобы встать на парковочное место, мне опять надо нарушить правила дорожного движения. Можно вставить на каждом перекрестке. Со сотрудника ГИБДД и каждого э, штрафовать за то, что вот он пересек сплошную. Есть еще один телефонный звонок. Доброе утро. А, доброе утро. Да. Меня, зовут, меня зовут Максим. Слушаем. У меня вопрос к Егору. По существующим парковкам. Вот вы могли бы объяснить, почему даже многие парковочные карманы, которые существуют в городе, закрыты э, металлическими ограждениями. Ну, допустим, простой пример. Это торговый центр Вот со стороны значит цветного, цветных металлов э, института. Да по Красрабу, если проедете, увидите масса мест, где раньше существовали парковки, просто вдоль э, тротуара сделан металлический забор. Соответственно, припарковав автомобиль, выйти на тротуар невозможно. Приходится идти по проезжей части, соответственно рискуя попасть от проходящий рядом автомобиль. Таких мест, как я сказал, на Красрабе очень много. Ну и вот, допустим. На Баграда есть такие места, тоже карманы, готовые, загороженные заборами. На Ленина, возле детской больницы, которую говорили, вы посмотрите, пожалуйста, подойдите, припаркуйте автомобиль и попробуйте выйти на тротуар. Там невозможно пройти. Спасибо большое. Вы... Мы вас прерываем. У нас буквально минутка остается до завершения разговора. Егор, можешь ты а дать ответ, слушатели? По мы рейд не проводили. Что касается вот этих ограждений, мы по всем пишем обращения и в департамент муниципального имущества. После Это чего... же делается с завершением. Почему это вдруг возникло, не можешь Я Но могу можно... объяснить, что это Самовольный захват парковочных Сам... мест А И... кто это делает Сложно с Сами предприниматели выбивают таким образом Себе vip парковки Если говорить о Красрабе, мы, к сожалению, там не проводили Рейд в этом плане на карандаш Возьмите, возьмите да, да Я на следующей неделе проеду по всему Красрабу Зафиксирую каждую парковочный вот этот карман Заеду в торговый вот этот центр Который находится на Красрабе Там зафиксирую данный факт Отправим запрос на основании ответа мы уже не пишем в департамент, чтобы департаментом взяли тихонько, сказали руководителю. А мы непосредственно сразу будем писать в ГИБДД, чтобы привлекли уже за самовольный захват, чтобы люди понимали, что таких дел делать нельзя. То есть в данном случае нужно людям тоже проявлять ну, какую-то свою гражданскую Активность. позицию, увидели, ну как минимум можно обратиться, вот если сами не хотите. Нам. Сфотографируйте. И вот Федерация Автовладельцев Егора Фролова во всех социальных сетях, человек открыт, ну, можете к нам позвонить, Телефон мы раз, расскажем. Живо как с Егором вообще? связаться, если вы неравнодушны и действительно, ну, хотите найти какой-то справедливости, давайте будем активны Конечно. все вместе. Ну и я так понимаю, никакой точки даже запятой в вопросе с платными парковками мы вновь не нашли и не поставили. Вот в этой новости от Департамента городского хозяйства озвучена сумма от 9 до 50 рублей может может стоить вот эта платная парковка. Кто плюс... эту сумму высчитал, что минимальную, что да, максимальную, ну вот тоже это, непонятно. Такие данные абсолютно. тоже фигурируют. Я думаю, хороший повод вновь поговорить об этом, как только будет больше новой информации. Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев, Светлана Свалова и Ренат Каримулин. Не уходите далеко, поговорим о русском, литературном и нелитературном языке в день рождения Пушкина. Автопятница